Интересная планета. Высаживаемся на нее, коллега. Товарищ Опимус, я бы не стал на вашем месте сюда высаживаться. па па па па па Так меня хорошо видно. Итак, здрасте меня зовут Сергей Степанов и это проект Железнодорожное. И сегодня я расскажу вам про уникальный э, поезд, да, поезд-прицепной локомотив под названием Еремин 100. Сейчас в нашей новой серии проекта Железнодорожная. Вот, пожалуйста. Это тоже уникальный локомотив! Нееет! Бабааааааа! Я же известный ученый. Я вывела новый микроб, который сможет их убить. Микроб под названием Мис Мурпул. Итак, микроб Мис Мурпул. Так он. От моего коллегу убил микроб, мисс Мурпул, спасайся кто может.